Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дел и Эфесерк. Всем привет. И мы находимся в игрушке Хайден Шрик. Это у нас тут типа хоррор, типа хоррор, типа. Так, а ты появился рядом со своим? <г earrings> ну, красный получается, да? То есть мы даже в одной комнате появились. Я понял. Хорошо. А это ты тут шумишь? А, а, а это ты тут ходишь со мной рядом? Хе-хе. Так, в общем, наша цель напугать противника и одновременно доставлять шарики, да? Лошарики. Ах ты уже меня испугал на какой-то. О, а я убежал. <с, <с, куда ты? Так, все, я вышел. Так. Это не мое, это тоже не мое. Так, а где? Раз не мое, значит мне и не надо. А, вот моя красная хрень. Так. Епта. Так, так, так, а моя-то где? Меня куда-то забросило. Так, так, так. А и что у меня шар упал, получается, что ли, так? <свист> э, ну, видимо. Блин. А тебя телепортнуло куда-то, что ли? Да. Да, тогда все. Шар ты потерял. Хотя, может быть, он появится на том же месте. Так, я свои не могу найти. Нет. Вообще ни одного. Так, так, так, так, так. Опять меня сюда отправили. Хм. Так, закрываем. Как-то вот так. Главное потом самому запомнить, где какие находятся. Потому что можно и в свое угодить. Жизнь. А, класс. Почему ты всегда меня пугаешь, когда? Потому что это цель такая. А где мой? Так, нашел. Так, вот он мой алтарь. Отлично. Все, первый готов. А ты не думай, я не специально. Да я ничего. Так. Что тут происходит, дикая? Так, ну вроде на свои я пока не попадаюсь. Хорошо. Да. Только и очень много своих шаров я найти не могу. Одни твои встречаются. И так не говори, что ты находишь все мои. Нет, и я в одной комнате стою. А, ты даже в одной комнате стоишь? Я понял, мои эти закрываешь? О! Ха, твой алтарь около меня появился. Так. Так. Блин, а чё за тебя... темнота-то? А, а, отлично, отлично. <свист> <свист> че поставим одна Даже неинтересно так, Да, да, неинтересно Ты не попадайся, тогда будет очень интересно Да че, блин, с шарами Это постоянно жопа Третий раз несу И третий раз серая Хреново зашло нет да нет смысл души от не знаю <свес> я пока хожу до да доставляю ты там собираешься меня пугать там какая-то книга руководство по запугиванию навсегда ускоряет. А -а -а. да да да да да прочитаю ну, на пока им она тебе ускоряет восстановление испуга ты уже читал, что я? Да, я уже читал. Она у меня постоянно ускоряет этот эспорт. Поэтому он у меня очень быстро пока до восстанавливается. Так, где же мой... А! Это что сейчас случилось? Куда я попал? А, все. Подожди, ты на мой... Алтарь, что ли, применил заклинание? Нет. А чё меня так проколбасило это с него? Хм. Не знаю. Ну, вот Странность. Я э, в смысле? Э, в смысле? <laughs> я шарик только что достал и потерял его. А, ладно. Пока пособираю. Как дверь-то закрыть? Интересные штучки. Так, ага, отлично. Дверь закрыть так же, как и открывать, на те же самые клавиши. Фигово, она что-то закрывается. Угу, она и открывается, фигово. Так. так, я пока, пожалуй, поищу. Что-то моих шаров куча тут. Так ну ка ну ка где там твоя куча ну ка объясни мне <scratching> это было классно я тебя напугал до смерти да Слушай, вроде получилось нет прикольно Но вот, а вот получилось прикольно что все вин так сказать а у тебя нервный срыв вот. В общем, вот такая игрушка. Если вам она понравилась, то мы побольше ее поснимаем. Но на сегодня все. С вами был Дел и... Всем огромное спасибо за внимание. Прожимайте колокольчики, ставьте лайки и строчите комментарии. Да. Все правильно говорит наш человек с нервным срывом. Короче, всем пока.